Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». Правительство объявило мораторий на проверки бизнеса в 2022 году. С 14 марта перестали проводиться плановые надзорные мероприятия, а большая часть внеплановых должна согласовываться с прокуратурой. Казалось бы, можно выдохнуть и сконцентрироваться на выполнении текущих бизнес-задач. Но нет. Потому что из любого правила есть исключения. Сегодня расскажу, каким организациям МЭП все-таки ждать визита инспекторов. Остановление правительства номер 336 отменило вплоть до 31 декабря 2022 года плановые надзорные мероприятия, которые предусмотрены законами 248 ФЗ и 294 ФЗ. Это касается мероприятий, включенных в единый план проверок, которые проводят большинство государственных и муниципальных органов власти в отношении бизнеса. Например, это пожарный надзор, трудовая инспекция или экологический надзор. Информацию по надзорным мероприятиям всех уровней можно узнать в едином реестре видов контроля. Основные моменты, которые важно знать про надзорные меры в этом году. Первое. Мораторий на плановые проверки введен в отношении всех компаний ИП, а не только субъектов малого и среднего предпринимательства, как это было при пандемии. Второе. В 336-м постановлении есть исключения по госсанэпиднадзору, пожарному надзору, надзору в сфере промбезопасности и ветеринарному надзору. Но их немного. Третье. Внеплановые мероприятия могут проводиться только в случаях, указанных в самом постановлении номер 336. Четвертое. Плановые проверки, не до 14 марта 2022 года, должны были закрыть в течение пяти рабочих дней после этой даты. Предписания по ним могли выдать только в случае нарушений, которые создают прямую угрозу жизни и здоровью людей, национальной безопасности или чрезвычайным ситуациям природного или техногенного характера. И пятое. По плановым проверкам, начало которых было запланировано после 14 марта 2022 года, ведомства должны были внести в единый реестр контрольных мероприятий и единый план проверок, сведения об их отмене. С 9 апреля на сайте Госуслуг заработал сервис, где предприниматель может пожаловаться на нарушение моратория по постановлению номер 336. Любые проверки, которые нарушают мораторий, отменяются после их начала по жалобе предпринимателя. Если считаете, что вы не должны планово встречаться с инспекторами в этом году, а проверка все-таки нагрянула, не стесняйтесь писать туда. Ваши обращения должны рассмотреть в течение одного рабочего дня. Но прежде проверьте основания проверки. Плановая она или внеплановая, и почему решению проводится. И обязательно уточните у инспектора учетный номер проверки. Без него она незаконна. Мораторий на проверки вводился еще в 2020 году из-за пандемии, но некоторые предприниматели жаловались на то, что инспекторы обходят запрет через проведение административных расследований. А в 2022 году такое невозможно. Административное расследование должно начинаться после административного правонарушения. По закону номер 248 ФЗ инспекторы могут его инициировать только по результатам контрольных надзорных мероприятий. А нет проверки, значит и нет правонарушения и административного расследования. Исключение только одно. При административной приостановке деятельности предприятия. В этом случае дело заводят без проведения контрольных мероприятий и здесь достаточно факта составления протокола о временном запрете хозяйственной деятельности. Как правило, к подобной мере прибегают при грубых нарушениях законодательства, например, по факту загрязнения водоемов в случае промышленной аварии. Постановление номер 336 разрешает проводить профилактические меры, в том числе без взаимодействия с предпринимателем. В первую очередь это касается объявления предостарежений и профилактических визитов. При этом выдать предписание об устранении и нарушении обязательных требований без взаимодействия с предпринимателем инспектор все равно не может. То есть никто не проведет проверку и не привлечет компанию к ответственности, не поставив в известность ее руководителя. Мораторий на проверке не распространяется на три группы надзорных мероприятий. Первая группа – исключения, указанные в пункте 2 336 постановления. Например, к ним отнесен надзор в отношении объектов чрезвычайно высокого риска или пожарный надзор по объектам высокого и чрезвычайно высокого риска. То есть, государственная пожарная инспекция и Роспотребнадзор будут проверять, например, детские сады по плану независимо от моратория. Вторая группа – специальный режим и режим постоянного контроля, установленные законом номер 248 ФЗ. Тут сюрпризов быть не должно, так как руководитель компании всегда знает, что у него есть такой режим, из соглашения с надзорным ведомством или его приказом. Третья группа – это деятельность, которая не входит в сферу действия законов номер 248 ФЗ и 294 ФЗ. Например, это надзор за соблюдением законодательства о рекламе, страховым взносом, налогом или прокурорский надзор. Такие проверки в единый план проверок не входят. В любом случае, правомерно к вам пришли, проверяющие или нет, проверка всегда головная боль для предпринимателя, поэтому к ней лучше подготовиться заранее. Узнать, попадаете ли вы в план проверок в текущем году, можно с помощью сервиса «Мое дело. Бюро». Сервис содержит информацию по контрольным мероприятиям не только из единого плана проверок, но и из отдельных планов надзорных ведомств. Воспользоваться сервисом можно бесплатно. Ссылка под видео.